Власти Крыма спрогнозировали стремительный подъем количества заболеваний во второй половине декабря и немедленно сошли с ума. На полуострове будут запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях, фуршеты вечеринки, корпоративы и прочие свадьбы. В том числе в отелях и ресторанах про частное жилье пока не упоминалось. Глава местного потребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в противном случае система здравоохранения Крыма вряд ли сможет выдержать. Добавим, что такими темпами вряд ли кто-то поедет сидеть заперти, а возможно и без света или без воды. Как повезет. С Новым годом!